И последнее. Радостная для нашего канала новость. У нашего коллеги, ведущего и автора программы «Территория выяснений» Егора Таратенко, отозвали премию «Почетный академик врал. Причиной этому стало изменение шкалы подсчета неправды в материалах. Напомним, в прошлом, в 2023 году, он получил третью награду за авторство якобы псевдонаучных телефильмов. Вот что насчет этого думает сам Егор. Я, конечно, рад, что признали мои фильмы, мои книги, мои телепередачи не ложью. И я надеюсь, что это только начало, и академики пересмотрят другие свои решения. И у меня отзовут одну, а может быть и даже две премии. Телеведущий выразил надежду на пересмотр решений о включении в список номинантов. Источником этой новости выступило информационное агентство «Панорама». А на этом у нас все. Далее смотрите новый выпуск территории выяснений. Всего хорошего. Горячая вода теплее холодной. Эйнштейн не мог говорить до рождения, а лошадь может дожить до конца своей жизни. А так ли это? Ведь люди в массе своей, следуя автоматизмам и стереотипам, доверяют форме, не воспринимая критически суть. Есть справка? Проходите. По телевизору сказали? Значит, правда. Журналисты же врать не будут. Даже если в кадре ведущий популярной программы, а не журналист в полном смысле слова, Таким же образом происходит так называемая легализация разных явлений и событий. Неосознанно или расчетливо их встраивают в виде подтвержденных фактов в информационную картину, в итоге искажая все полотно. Газетные утки, сплетни, слухи, домыслы, фейки несознательные и злонамеренные, технические ошибки и опечатки — всей этой нечисти противостоит факт-чекинг. Допустим, на глаза вам попалась новость с шокирующим заголовком «Господин диктатор добровольно уходит со своего поста» и вам сразу же захотелось поделиться этой новостью с друзьями в социальных сетях или родственниками в мессенджерах. Остановитесь! И отнеситесь к новой информации скептически. Неужели вы поверите, что батька, который столько лет руководил страной, готов предать свой народ и оставить свою страну без будущего? Проверьте первоисточник — это должны быть заслуживающие доверия ресурсы. Проверьте дату — быть может, информация уже не точна или не актуальна. А можно ли найти автора оригинальной статьи? Если нет, то это верный признак того, что информация недостоверна. Не забудьте проверить информацию в других источниках. Новость о политике, как оказалось, опубликована лишь на одном сайте, и он не вызывает доверия. Да, и информацию об авторе найти нельзя можно выдыхать данная новость фейк известно много случаев когда фейковые новости становились причиной массовой истерии в середине 2021 года начальник эгоиста ставропольского края алексея сафонова и его сообщников заключили под стражу по подозрению во взятках в особо крупном размере вскоре вышла новость Ставропольский городской суд оправдал главу областной ГИБДД, поскольку особняк имущество, найденное полицией, не могло быть приобретено на его зарплату. Следствию предстоит заново установить владельцев здания. Тысячи пользователей Твиттера решили, что история вполне могла случиться и принялись активно распространять ужасающую информацию. В Москве наградили школьника, который сообщил о покупке родителями поддельного сертификата о вакцинации. Новость с таким заголовком вышла в октябре 2021 года. Через несколько дней история гуляла по социальным сетям, а пользователи в комментариях осуждали мальчика и называли его Павликом Морозовым. Опровергать завирусившийся фейк пришлось властям. Подвести итог хочется словами одного мудрого человека. Какую информацию я сегодня не получаю, я говорю себе. Я не верю. Надо выработать критическое мышление и механизмы проверять информацию. Мир сегодня состоит из фрагментов. И может быть фрагменты подлинные, а картинка неверная. Это автор ее так сложил. В этом мире интересно жить, потому что каждый несет персональную ответственность за то, во что он верит. Далее в программе вы увидите. Неужели Земля полая? Черные дыры на самом деле... БЕЛЫЕ ДЫРЫ